Хотим сегодня представить аппарат Venus Vivat, производитель Venus Concept, израильский аппарат, который на самом деле произвел прорыв в косметологии в направлении радиочастотных волн. Аппарат, который в себе совмещает две основные функции. Это радиочастотная абляция и радиочастотный термолифтинг. Радиочастотная волна вызывает явление поляризации в тканях проводника. Что это такое и чем отличается от других видов энергии в косметологии? Радиочастотная волна, вызывая нагрев ткани с помощью проводника, доходит до коллагена и воздействует на него своей радиочастотной энергии, вследствие чего происходит интенсивная стимуляция коллагена. В отличие от, например, СО2 лазера, который выжигает все на своем пути, и вследствие этого ткань повреждена и должна самостоятельно, самостоятельно за счет своих ресурсов выработаться. Что делает радиочастотная волна? Она всего лишь стимулирует, дает энергию для того, чтобы коллаген выработался. Аппараты Venus Viva. Две насадки облиционные и не облиционные. Облиционная насадка имеет отдельный наконечник, вот такой отдельный наконечник, в котором есть мелкие-мелкие-мелкие иголочки, образуя небольшие перфоранты в коже, тем самым радиочастотная волна проникает глубже и воздействует на коллаген более интенсивно. Вторая манипула неабляционная, она позволяет проводить термолифтинг. Без повреждения целостности кожи мы добиваемся эффекта лифтинга, эффекта проработки собственного коллагена. Насадка аблятивная. На аппарате Venus Viva показана пациентам в первую очередь с неровным э, рельефом кожи, с неровным тоном лица. Показана пациентам, которые имеют поверхностные морщины, мимические морщины, имеют тусклый цвет лица. Вот этим пациентам я в первую очередь рекомендую данную насадку. Что касается насадки термолифтинга, я рекомендую пациентам, в первую очередь, которые имеют гравитационный птоз, когда отмечаются первые признаки возрастных изменений в виде провисания, нижние трети лица, средние трети лица, когда мы отмечаем у себя второй подбородок, провисшие брыльки, имеем лишнюю жировую ткань на лице. Вот этим пациентам в первую очередь нужно, нужно данную процедуру проводить, потому что он помогает, помимо того, что стимулировать коллаген и подтягивать кожу, также он помогает работать с лакоматурой жировыми отложениями, то есть зона брыль уменьшается, зона второго подбородка лишнего уменьшается и кожа подтягивается. В первую очередь, конечно же, это растяжки, это э, локальные жировые отложения, рубцы. В этом случае можно использовать аппарат Venus VIVA.